Дорогие друзья, рады приветствовать! С вами инвестиционный центр «Павловы и партнеры». Сегодня отвечаем на вопрос от нашего подписчика. Что делать, если супруга не дает согласия на покупку с торгов из принципа «мы разошлись, но не развелись, детей нет»? Попробуйте все-таки договориться с супругой. Иногда люди не понимают, правильно этот документ. Если вдруг договориться не получается, то попробуйте сделать брачный договор. Он делается один раз на все торги. Если и этот вариант не подходит, можно найти доверенное лицо, которое сможет приобрести лот. Это может быть брат, сестра, мама, друг, тот человек, которому вы доверяете, так как объект будет оформлен не на вас, а на другого человека. Облегчить покупку еще можно, если доверенное лицо не состоит в браке, так как согласие от супруги в этом случае предоставлять будет не нужно.